Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас продолжаем обзор платформы Bityard В общем, тестировал, торговал на демо счете Как видите, здесь изначально баланс 100 тысяч дается в USDT Сейчас у меня 107 тысяч Да, у меня было пару моментов, я конечно поднял здесь со 100 тысяч, у меня было потом в итоге 170 и случайно ошибся, моя ошибка была. Место покупки, все мои ордера были, точнее, место продажи были все ордера на покупку. В общем, баланс немного подслил. Но, в принципе, система как работает уже разобрались. Все понятно, ничего в этом сложного нет. То есть, допустим, ставите вы там максимально 20 тысяч долларов, можно ставить на ту или иную там... Вещь типа покупки, либо продажи. Допустим, поставим сейчас на покупку. У нас комиссия получается с двадцатки 570. Нажимаем подтвердить. Сразу показывает, какой у нас ордер. А, также настройки. А, какой там профит себе выбираем. Какое плечо себе кредитное можем выбрать. Ну вот, получается, как вы видите, у нас уже сразу отскок небольшой пошел. То есть у нас уже не минус 570 как по итогу комиссии уже минус 270 то есть оно так вот плавает примерно и вы выбираете когда вам надо будет остановиться и забрать свой профит не знаю для меня лично интересна пара биткоин и USDT для многих может быть там Ripple интересен в общем смотреть надо будет в общем по рынку по графику как он растет главное поймать получается свою волну там где купить либо там где продать а, в общем не знаю лично для меня на биткоине поинтереснее будет поэтому я сейчас на этом останавливаюсь сейчас я еще немного поторгую в демо счете более менее освоюсь в этом моменте и буду переходить уже полноценно на Свой счет, не демо, на живой счет. Будем уже торговать по этому счету. Также будем делать видео с отчетом нашей прибыли, либо нашего убытка. Но я думаю, сейчас еще подучусь немножко, и у нас будет только одна прибыль. В общем, что у нас еще? Ссылочки будут все в описании. Также есть реферальная ссылка, залетайте по ней, торгуйте. Ничего сложного здесь вообще нет. Что еще хотел сказать? Возможно, возможно, это не точно. Мы сделаем конкурс по данному проекту, так что поддержите видео лайком, подпиской на канал, пишите свои комментарии, постараюсь всем ответить, всем помочь. Ну, на этом у меня все, так что всем удачи, всем профита и пока что еще не пока. Вот вы видите, мы уже вышли в плюс, то есть у нас уже хороший плюс пошел. Биток прям типа подскочил и мы уже в плюсе на 300%. Скажем так бачей Сейчас еще подождем немножко Прям вообще замечательно что На видео прям показала как эта вся система работает Вы видите мы идем к 9 получается И у нас уже профит неплохой получается Зарабатываем То есть сейчас мы Закроем сделку И вы видите у нас уже В итоге 108 тысяч то есть система простая, ничего вот там сложного нет. Точно так же можно будет поставить, допустим, на продажу. Увидите, что вверх взяли поставили на продажу. И начинаете точно так же потом, зарабатываете свою комиссию, отбиваете и получаете прибыль. Но опять же, комиссия зависит от суммы, которую вы ставите. То есть у всех по-разному, максимально 20 тысяч ставится, поэтому комиссия такая большая, 570 выходит. В общем, ребята, может быть конкурс, так что давайте, пишите свои комментарии. Всем удачи, всем профита, всем пока.